Приветствую вас, Интернациональная аудитория, и сегодня я хочу показать вот, э, на острове Якарии габионный камень. Что с ним можно сделать? Да все, что угодно. Перейдите по ссылке, посмотрите, как мы делали во Владивостоке с габионного камня. Теперь я вам хочу показать, как сделаны круговые колонны и подпорные стены с габионного камня. Подпорные стены Аньтоем могут строиться по-разному. Можно строить и делать независимо от того, какой камень? Можно с одного же камня сделать очень красивую картинку. Из того же камня можно загадить участок. Вы видите, что на этом участке камень положен не сильно хорошо, но за счет его структуры, за счет его необычности, красоты, дикости он смотрится прекрасно. Здесь практически нету присутствия бетона, но... Присутствие цветов украшает каменную подпорную стену. Если вы поднимите глаза выше немножко, вы увидите круговые колонны бутовые с габионного камня. Как они делаются? Хоть вы на сухую положите, хоть вы внутрь раствор положите, хоть вы по уровню выставите по отвесам, вы можете сделать это по шаблону по уровню, вы можете сделать просто на глаз и это будет смотреться очень красиво. Просто. Когда существуют такие работы, когда нужно сделать под старинку, там ничего не надо, даже уровень не надо. Что-то сказать, как я положу, если не знаю как. Да вот просто можно низкую натянуть и вперед. Бери, клади камень на камень. И даже немножко большой фракции можно взять. Смотрите, как здесь большая фракция поставили, вокруг обложили и красиво смотрится. Смотрите, не обрабатывая. Даже вовнутрь можете лить раствор, чтобы не разошелся, потому что на него тоже давит. давит земля. Там колонны положены вообще с мелких камней. Именно с мелких камней можно делать чудеса, потому что мелкие камни их не надо сильно обрабатывать. Где-то немножко подправил и вперед, вперед, вперед. И так же самое я вот смотрю, вот у человека с камня выложено и выложено довольно много, красиво сделано. Красиво, потому что сам камень придает красоту, сама дикость придает красоту, он вроде неровный, но он вот положенный вот так даже. Эти мелкие вот его даже разобрать. Просто если у вас да, зазоры какие-то есть, вы берете вот такими камушками, вот как я вот достал ведро, вы берете, и потихонечку, потихонечку забиваете, забиваете вот эти расшелены, расклиниваете как бы камень, и все, это будет вечно, это будет стоять и очень долго. Ну вот так, вот так мастера, вот так под, подписчики, потому что многие люди хотят стро, строить, и есть камень, допустим, вот через соврах камня полно, а как делать не знают. Ну вот, вот так делайте, и все у вас получится, все будет классно. Любой камень, он уже смотрится дорого, чем вы будете заливать бетон и будете ходить всю жизнь по этому бетону. И ну, как-то не то натуральный камень. Вот это уровень. Многие состоятельные люди, они не позволяют даже, чтобы у них во дворах был бетон, чтобы его было видно, потому что камень придает статус. Все, стройте из камня.